Виагра для женщины. Надо Виагра для женщины. Не хочешь своего мужчина? Я дам тебе Виагра для женщины. Хороший Виагра. Сразу захочешь своего мужчина. Бери Виагра для женщины. Только сейчас по скидке дам. Бери. Эльмия по полиции. Вы задержаны и пойдете со мной. что с усиками ребристый приступим к допросу с этим я хочу поболтать сама мы с ним старые знакомые с усиками расскажи ко мне все что ты знаешь про Виагру. Виагра это такой медицинский препарат Грубо говоря, она расслабляет мышцы в артериях Благодаря этому артерии становятся шире И крови легче через них течь Поэтому кровь в большем количестве и быстрее попадает в половые органы Врачи часто выписывают Виагру мужчинам, у которых проблемы с тем, чтобы член встал или не падал Но самим чисто ради прикола Виагру лучше не принимать Потому что у нее просто куча побочных эффектов Скажи мне с усиками если я мужчина, и меня не возбуждает конкретная женщина, то Виагра мне поможет? Нет. Нет. Ну а если я молодая девушка, и меня ничего не возбуждает, поможет мне Виагра? Нет. Ну разве что у вас менопауза и... И что с усиками? Если у меня физиология меняется из-за менопаузы, то мне это возможно поможет. Но где с усиками зарождается возбуждение? В голове, в голове. Именно наш генитальный ответ и наше субъективное возбуждение не всегда совпадают. Член может не стоять, хотя ты возбужден, а вагина может быть сухой, хотя ты кого-то хочешь. Но если ты не возбужден и никого не хочешь, то сработает ли виагра с усиками? Нет. Нет Даже что касается мужчин, Виагра поможет достичь и удержать эрекцию Только тогда, когда есть желание А если нет, то как бы и Виагра не поможет Для женщин Виагра вообще не имеет никакого эффекта Разве что для малого количества женщин после менопаузы она может как бы немного помочь Главное понять, что чтобы было возбуждение, нужно желание в голове а если его нет, то никакие таблетки не помогут, потому что таблетки работают чисто на уровне гениталий. Я не могу просто отпустить тебя с усиками после того, что ты сделал. Но я думаю, мы можем договориться. Да. да. Мне как раз нужен кто-то, кто пошпионит для меня кое-где. И ты отлично для этого подойдешь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Мы вас всех любим, обожаем, целуем, обнимаем. До встречи. Грубо говоря, она расслабляет мышцы в артериях, благодаря чему артерии становятся шире, крови легче через них течь. И вот.